не очень на самом деле да справа смотри дядь. Конектор Конектор. красава лютый тебе отвечаю я вообще попасть а я тут вообще не нужен